Дети бывают разными, и особенно это хорошо становится заметным в подростковом возрасте. Разделим их условно на послушные дети и дети-бунтари, дети, которые не слушаются. Я, конечно, понимаю, что для родителей удобными являются послушные дети. Здесь есть видео про э, техники самопомощи, и там я говорю про хороших девочек. Вот как раз-таки хорошие девочки – это, как правило, послушные дети. То есть э, те дети, которые все выполняют, что говорят родители, самостоятельно контролируют те процессы. То есть родители не нарадуются, какие у них хорошие детки как Говорила одна мама, вы знаете, у меня к ней претензий как к дочери вообще никаких нету, но что-то она плакать начала. А у послушных детей жизнь потом складывается очень не сахарная, если можно так выразиться, потому что это, как правило, созависимые отношения. Человек привык, что ему говорят, что делать, у него нет своего мнения, потому что если у меня есть свое мнение, то это мнение может не понравиться, его могут осудить, и я могу сделать не то, что надо, и так далее, и тому подобное рода вещи. Это различного рода депрессии и различного рода вот какие-то такие психиатрические диагнозы. Вот что-то плакать человек начал. Да? Дети-бунтари тоже не такая гомогенная история, потому что, на мой взгляд, есть два типа бунтарей. Да? Это, как я это назвала, бунтарь для себя и бунтарь для мамы. Да? Однажды ко мне пришла одна женщина, и мы с ней что-то говорили. Я ей объяснила слова мамы, которые она имела в виду. Она села в ужасе и говорит, «Я все делала наперекосяк на противоположность тому, что мне говорила мама». То есть она вот таким образом как-то мстила ей и таким образом, Такие дети, да, бунтари, им не важно, что они делают, важно, чтобы они это делали против. Тогда мы видим, как эти дети заполняют тюрьмы, тогда мы видим, когда эти дети где-то прыгают, куда-то там летят, э, какие-то там селфи непонятные на каких-то горах, то есть они бунтуют. Э, Мама-то это мама. А с годами они уже забыли, по поводу чего они бунтовали. В итоге у них хорошо, если просто не устроена жизнь. Часто она еще и короткая. А есть бунтари, которые, я это называю для тебя бунтари. Да? То есть эм, у каждого человека свое видение мира. Это однозначно. Да? у меня были в работе однояйцевые близнецы, были двойняшки. И это люди, которые в одно и то же время жили в одной и той же семье. Естественно, у них все было как бы одинаковое. Да? Но тем не менее, картинка мира у этих людей различна. Они по-разному видели родителей, по-разному чувствовали отношения к себе и тому подобного рода вещи. Поэтому картинка мира у всех разная. У родителей она разная, у детей она разная. И тогда... Рано или поздно родители и дети вступают в некую конфликтную фазу. Назовем это очень красиво, так и витиевато, да? конфликтной фазой, когда родители говорят из добрых, естественно, побуждений что-то, а ребенку нужно выбрать, идти по тому пути, который сказали родители, или как-то донести до них информацию, что ему нравится или хочется сделать что-то другое. Тем более я не зря говорила про подростковый возраст, потому что маленькие дети 2-3 года, 4, то есть кризис трех лет, он не у всех проходит гладко и незаметно, но в 3 года малыша хотя бы можно взять подмышку и отнести от того места, где он бьется в истерике. Но дети прошли этот этап, они попробовали сделать по-своему, и, как правило, у них не получилось, потому что в 3 года фантазии у детей, Сильно не работают, и их потребности они либо фантастические, либо примитивные. То есть то, что примитивное и не вредит здоровью, у них в принципе есть такая возможность. А если они выдумали какое-то что-то невозможное, потому что для детей свойственно мифологическое мышление, то, в общем-то, они все это время убеждаются, что их желание игнорируют. Это в лучшем случае. В общем, они еще... Это же мне в два года показалось, что я маме сказал, чего я хочу. А то, что это выглядело как... Э -э -э -э -э", я ж не знаю. У меня же внутренняя речь, она меня всегда устраивает и в два месяца, и в два года, и в 20, и в 80. И мне кажется, что я очень правильно и грамотно изъясняюсь. А на самом-то деле... Как в том анекдоте «я жрать хочу и обосрался», вслух кричал «агу-агу», так и здесь. То есть мы не доносим информацию до взрослых людей, ну и плюс мало ли какие у взрослых идей. Поэтому к подростковому возрасту мы уже вырабатываем стратегию, что с этим делать. То тогда мы уже выбираем, какой мы, собственно говоря, бунтарь. И мы тогда либо мстим родителям, либо вслушаемся все, как они говорят, либо у нас еще остается такой просвет. Если видите, у меня прям такая реакция, потому что человеку, который бунтарь для себя, ему приходится постоянно балансировать между родительским им удовольствием и собственным удовольствием. И тогда Возможно, иногда он выбирает родителей, возможно, иногда он выбирает себя. Более того, по крайней мере, точно всегда каждую ситуацию он оценивает с точки зрения себя, своего комфорта и своей необходимости. И тогда некоторые советы, какие-то рекомендации родителей, еще что-то им принимаются, потому что ему тоже это нравится. Например, яичница на завтрак, да, а вот. А какие-то советы и рекомендации ему не нравятся и не принимаются. То есть это очень выборочная история. Поэтому во главе этих бунтарей это перво-наперво я, а уже потом действие. Понятное дело, что бунтари для себя – это, как правило, лидеры, потому что если человек смог, пройдя все эти этапы развития, остаться собой, остаться человеком, который имеет право на свое мнение, который имеет право хотеть, который имеет право говорить и тому подобного рода вещи, неудивительно, что это человек, который достаточно нормально в этой жизни себя ощущает люди, которые бунтари, э, против системы, против идей, против, неважно чего главное, против, э, это люди, которые не очень удобные, и не потому что они кричат против, как им кажется, а потому что уже никто не знает, а за что они, собственно, борются и вообще, чего они хотят. Что они не хотят, это уже все поняли. А вот чего они хотят? То есть я вижу несправедливость. Что, расскажи, как выглядит справедливость. Видимо, как-то так. А послушные дети, вырастая, они... Не наступает тот момент, когда у них появляется право голоса, право иметь свое мнение. Оно у них как бы есть, но всегда находится какой-то человек. Как правило, это те же самые родители. К счастью, у нас родители достаточно долго живут. Либо это супруг супруга, которые объяснят вам, чего стоит ваше мнение и куда его надо положить. Поэтому мы говорим о как раз-таки привычных выборах для человека, да? когда есть выбор победителя, есть выбор не проигравшего, и есть выбор а, проигравшего. А, не спрашивайте меня, где послушные, где бунтари. Я думаю, они распределились между этими двумя моментами. Более того, в любой момент а, подростковый возраст может закончиться. Я иногда шучу, что самый старый ребенок, которого мне приводили, был 72 лет. Почему ребенок? Потому что это был человек, у которого не было собственного мнения. И она зависела от мнения других людей. И все бы ничего. И, наверное, мы бы с ней не встретились. Если бы значимый взрослый, для нее это был муж, не умер. И тогда она казалась... Вообще в вакууме. Что делать, она не знает. А сказать, что ей делать, некому. И нам с ней пришлось создавать новые смыслы жизни, потому что она не могла самостоятельно справиться с этим. Поэтому в любой момент, и чем раньше, наверное, тем лучше, подростковый возраст может закончиться. И вы из разряда... Бунтаря, послушного ребенка, можете перейти в разряд адекватного взрослого человека и принимать свое мнение, свое решение, сделать так, чтобы вас слышали, чтобы вы могли проявляться, чтобы вы могли появляться в этой жизни и тому подобного рода вещи у всех, кого есть вопросы или сложности в этом процессе. Внизу есть все контакты для того, чтобы я смогла вам помочь. Хорошей вам жизни!